Протяженные объекты очень кратко. да. Есть цеховые и мест, цеховые коммуникации, сети, трубопроводы и прочие длинные объекты. То есть, есть, наверное, есть у вас проблема описания этих длинных объектов. Ну, здесь сразу просто пример по трубопроводам, очень кратко. То есть, есть два варианта, ну, как два, условно два, чтобы можно было понять, какой лучше, какой хуже. Это описание объекта и его по сути узлов, да, то, что мы говорили компоненты трубопровода, это отводы, переходы, участки трубопровода. Их можно наколотить в виде ну, как бы, тоже объектов ремонта. То есть создается дерево, которое описывает назначение трубопровода, которое берется из регламента, из технологического регламента. Да. Открываете техпаспорт на трубопровод и видите там спецификацию трубопровода. То есть из чего состоит этот трубопровод с каким то номером регистрационным? Он состоит из отдельных элементов, труб здесь не показаны трубы, переходы, гибы и в энергетике, например, в базе данных оборудования энергетики атомных станций есть швы, то есть сами швы, которыми этот переход при, приварен к этой трубе. То есть, с точки зрения как бы, методологии ничего непонятного нет. Берете паспорт и переписываете все куски этого трубопровода как отдельный элемент. Все, что на нем смонтировано, тоже можно именно как к этой позиции трубопровода привязать а запорную регулирующую арматуру. Тоже никаких проблем нет, кроме количества этих объектов. По датчикам, по всяким приборам контроля мы с вами Поговорили, да, То есть есть позиция трубопроводов технологии, и есть позиция датчиков на этом трубопроводе в технологии. Соответственно, вы это описываете в виде такого дерева, в котором видно и какой трубопровод, и какая железка стоит по сути на нем, какая позиция контроля и какой датчик контроля на этом стоит. Проблем методологических нету. Второй вариант это не описывать вот эти вот узлы и прочие вещи, связанные с трубопроводом в качестве дерева, а описать в виде спецификации. То есть как бы линия описывается одной как бы, строчкой в базе данных оборудования. Но к ней есть спецификация, то что я сказал. Отводы, переходы, в участки трубопровода они будут как по сути справочных запчастей для этого трубопровода. Да, понятная идея. Что видно, что тут 28 либо метров либо штук трубы, которые где-то вварены в этот трубопровод газа газоаварийный. Второй вариант, когда вы не используете дерево оборудование, используете спецификацию тканскую упаковку. Собственно, видно то же самое, да, есть структура производства, есть, соответственно, трубопровод. здесь Ну и вот то, что я там крупно показал, его элементы трубопровода, водвижки, вентили, они находятся в общей иерархии цеховой производства.